Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно отметить, что Даводский экономический форум постепенно перемещается в сторону Москвы, регулярно здесь проводит свои мероприятия, имеет в Москве такую постоянную площадку. Благодарю вас за добрые слова в адрес России. И, разумеется, от всего сердца приветствую этот представительный форум в Москве, форум политиков, бизнесменов, анализ экономических перспектив России и ее конкурентоспособности – это то, чему посвящена работа форума. Эта тема в наши дни интересна многим, и мне очень было приятно услышать, когда организаторы отметили этот интерес, отметили изменения атмосферы вокруг России. Действительно, определенные положительные тенденции есть. Мы это с удовлетворением отмечаем. И мы заинтересованы в плодотворной дискуссии, в дискуссиях подобного рода, а на площадке Доводского экономического форума, имея в виду его авторитет, тем более. Заинтересованы в практических результатах и деловых последствиях. В настоящий момент имеются все условия для полноправного обхождения России в сообщество экономически развитых государств. Государств, успешно конкурирующих на мировых рынках и вместе с тем работающих на международную экономическую интеграцию и кооперацию. Должен сказать, что на протяжении последних лет российская экономика поступательно, устойчиво и интенсивно развивается. Об этом говорят многие факты. Я уверен, что здесь уже звучали некоторые цифры, еще будут звучать. Я тем не менее позволю себе повториться. За последние полгода инвестиционная активность выросла примерно на 12%. Снизились темпы инфляции. Она еще у нас довольно высокая по сравнению с развитыми экономиками. Но тенденция она очевидная, она позитивная. Во всяком случае, мы добиваемся тех целей, которые ставим перед собой. Снизились темпы инфляции, как я сказал, но рост ВВП в первом полугодии этого года повысился на 6,9%. Промышленное производство выросло на 6,8%. Отмечу и ту политику, которую проводит правительство Российской Федерации. Она выражается, она выражается тоже в конкретных цифрах. Профицит федерального бюджета за первое полугодие – 2,9%. Интенсивно растет и фондовый рынок. Отечественные компании активно заимствуют на зарубежных рынках, в том числе путем размещения ценных бумаг. Повышается и оценка мировым сообществом инвестиционных возможностей нашей страны. За последние годы кредитный рейтинг России постоянно растет. И есть все основания полагать, что в ближайшем будущем Россия может рассчитывать на рейтинг инвестиционного уровня. Очевидно, что для успешного развития экономики необходимо повышение эффективности государства. Это важнейшая задача, и надо прямо сказать, с ней мы пока не справляемся. Мы пытаемся уходить от необоснованного государственного регулирования, от избыточного вмешательства в экономику. Это довольно сложный процесс для страны, которая жила в условиях плановой административной системы почти сто лет. 80 лет это продолжалось. Это в крови сидит государственного аппарата. Всем командовать. И как только принимаются на федеральном уровне какие-то решения, ограничивающие вмешательство в экономику, на более низком уровне находятся сразу десятки, сотни, а может быть тысячи людей, которые вводят новые и новые правила, позволяющие улучшить, подправить и покомандовать. Тем не менее, в этом ключе, в понимании необходимости решения этой задачи, мы начали в стране административную реформу. Одна из ее главных целей – это ориентация госаппарата на удовлетворение потребностей граждан и экономики, бизнеса. Мы будем разрабатывать и вводить административные регламенты, обеспечивающие значительно более высокую открытость органов власти и процессов принятия решения. На прошлой сессии форума в Москве мы подробно говорили о налоговой реформе. Уверен, что подавляющее большинство присутствующих в зале знают об этом. Тем не менее, повторю, с начала 2004 года мы с 20 до 18% снижаем ставку налога на добавленную стоимость. И это только этап в дальнейшем совершенствовании налоговой системы, в снижении налоговой нагрузки на экономику. У нас запланированы и другие мероприятия такого же плана, такого же уровня и не меньшего масштаба, например, снижение единого социального налога. Приоритет нашей политики – полноценная интеграция страны в мировую экономическую систему. И мы рассчитываем, что вступление России во всемирную торговую организацию – в конечном счете станет стимулом для развития национальной экономики. На вашем форуме уже состоялась активная дискуссия о возможностях и перспективах устойчивого роста российского ВВП. Я знаю, что разные точки зрения здесь высказывались, спорные и критические замечания были. И меня это радует. Радует, что есть дискуссии вокруг этой темы. Радует, что это... Тезис, который шевелит бизнес-сообщество, наше общество заставляет додуматься над наиболее перспективными путями развития экономики страны. Это полезный тезис. Надо сказать, что такое обсуждение еще более заинтересовано проходит в самой российской аудитории. Причина этого понятна и проста. С ростом ВВП. Прямо связано повышение уровня благосостояния, качества жизни наших людей. Историческая перспектива самой России. По оценкам экспертов, экономический рост в России в основном базируется на опережающем росте сырьевого сектора. Конечно, Россия богатая страна, и этим богатством мы еще, может быть, даже не научились как следует пользоваться. Мы только учимся это делать, но при всей значимости сырьевого сектора... Мы все больше ориентируемся на перспективное развитие наукоемких отраслей. Будем и дальше настойчиво создавать условия и стимулы для инвестиций в высокотехнологичном секторе. Одновременно будем формировать необходимую правовую базу и повышать уровень корпоративной культуры. Важным вопросом мы считаем и создание современного института защиты прав интеллектуальной собственности. Одной из стратегических задач остается для нас опережающее развитие перерабатывающих отраслей и сферы услуг. И в рамках диверсификации экономики мы проводим комплекс мер, призванных привлечь инвестиции в обрабатывающую промышленность. Ну, давайте задумаемся. Вот мы часто сами себя критикуем и слышим, слышим критику от наших партнеров. Россия – экспортно-ориентированная страна. А когда она была другой страной -то? Когда это было? При всех царях Россия вывозила пеньку, мед и через седельники нефть потом, начиная с Баку. В советские времена так было. К сожалению, и сейчас эти тенденции сохраняются. Я думаю, что, может быть, даже впервые мы поставили э, такую крупномасштабную задачу на новой технологической базе развивать, э, развивать отрасли экономики. Да, в советские времена, мы знаем, страна пережила и коллективизацию, и индустриализацию, но эта индустриализация была направлена вовнутрь. Она, по сути, не способствовала задаче интеграции в мировую экономику. Наоборот, Советский Союз сам себя изолировал. У нас другие задачи. И они, конечно, гораздо более масштабные и сложные. Но мы полны решимости действовать в этом направлении. Важнейшей, важнейшей задачей является создание системы страхования экспортных контрактов в сфере переработки. В этой связи, конечно. Для России остается важным проведение структурных реформ естественных монополий. Уже приняты основополагающие законы в области электроэнергетики и железнодорожного транспорта. Но не просто приняты законы, а процесс развивается и в энергетике, и в транспорте. И вот сейчас только идет активный процесс формирования акционерного общества Российской Железной дороги. Как вы знаете, сегодня идут активные, порой острые дискуссии о путях оптимизации газовой отрасли. Надеюсь, что в обозримом будущем правительство выйдет здесь на решение, приемлемое и для отрасли самой, и для экономики в целом. В сфере услуг важнейшим направлением считаем создание полноценной страховой медицины, совершенствование системы образования. Вообще для России характерно все, что имеет место быть в экономиках переходного периода в сфере услуг. Ничего здесь нового нет. Условия функционирования и, к сожалению, формы работы остаются прежними, а рынок все больше и больше внедряется в реальную практику и вступает в известные противоречия. Растет количество теневых платных услуг. Качество не увеличивается. Поэтому здесь ничего нового мы изобретать не намерены. Намерены решать вопрос путем внедрения известного принципа, согласно которому деньги должны идти за потребителем услуг. Как в образовании, так и в медицине. И в других сферах тоже. Полагаю... Вот названный круг задач дает представление о масштабах и интенсивности проводимых нами преобразований. И, естественно, о тех трудностях, которые нам приходится преодолевать, или тех, которые уже с успехом преодолены. И такие тоже есть. В заключение хотел бы подчеркнуть, у российской экономики хороший, огромный потенциал. И это не только природные ресурсы, это и образовательный уровень населения, и передовая наука. Наши серьезные экономические перспективы подкрепляются стабильностью политической системы, развитием гражданского общества. Государство стремится более эффективно и полно защищать экономические и социальные интересы граждан. Привлекает к решению масштабных национальных задач все общество. И думаю, нет необходимости повторять, что основой решения всех этих проблем является экономический прогресс. Что базой для их успешной реализации были и остаются высокие темпы развития нашей экономики. Именно к этому и будем стремиться. Объединяя усилия внутри страны и делая все для того, чтобы наладить позитивную работу со всеми, кто хочет работать в России. Благодарю вас за внимание. Успехов.